Прикинь, мне вчера вечером мой краш написал, я вообще в шоке. Кто? Ну, краш. А, это вообще жесть. Это... Мина, байт вообще не заходит. Кто? Да байт. Давай. Байт, ну мятный, и что сойдет? Карин, ты так клево, Рофля. Йоу. <с Йоу. Что, Краш. Это парень, который тебе нравится. Байт. Это перегон аудитории с одной площадки на другую. Рофля. Рофо. Ано. Шутишь, гонишь. Карин, сколько тебе лет? Галин, mm. ты пытался тела. Че твой подбородок появился. Уже, уже третий раз. Ах ты, сука. Блин, я с мокрым вайном. Слушай, третий подбородок, ты свой, блядь, видел? В общем, вчера я совершила очень большое преступление. Ты же просила немножко сладкого. Немножко? Это по-твоему немножко? А как же твоя диета? Какая диета? И чтобы вы понимали, это было преступление против красивого тела, да. И я съела все, все, что я так давно хотела попробовать. Мучное, сладкое. И мне очень стыдно. Очень вкусно было вчера, а сегодня очень стыдно. Ой, я накрасилась? Пойду пофоткаюсь. Ой, я накрасилась? Пойду на свиданку. Ой, я накрасилась? А нахуя я накрасилась? Пойду выпью. Малыш, прикинь, ученые выяснили, что в день мужики произносят 10 тысяч слов, а женщины 20. Так он идиотом по дворам все Что? Да? Оу! В общем, я не выдержала, потому что мне кажется, что я могу убить уже своими ногтями, чисто зарезать кого-нибудь. И мы вот вызвали чудо-мастера. Девушки сидят на очереди! Илюх, приятного аппетита. Спасибо. Слушай, хочу посмотреть твою реакцию. Посмотри, видос. Давай. Поздоровала <связывая> <связывая> <связывая> а сладкая. Карин, иди помой посуду. А почему это я должна мыть посуду? Потому что женщина должна мыть посуду. Нифига женщина не должна мыть посуду. Да нет, женщина должна мыть посуду. Вот и вот я говорю, женщина должна мыть посуду. Да, пойду помою. Гори, да, пробивай, пробивай, пробивай, Неплохо, неплохо <связывая> Давай давай, давай, давай, бей. Пробивай, давай. плетешься, как черепаха, это гелик или что? Топи доску, давай, топи! Я топлю, топлю, топлю! Мне кажется, знакомым лицо девушки посередине. Цени нашу внешность от 1 до 10. Why, десяточка. Чтоб он догадался. Ты даже узнал меня так узнаете? Я же прям плохо все сейчас. Все хорошо, не переживай. Карин, мы наконец-то для тебя нашли нормального парня. Но вы же знаете, я хочу, чтобы он был обычный, совершенно обычный без закидонов. Да вон, смотри, обычный некуда. Ой, девчонки, вы меня всегда понимаете. Ганвест, а что такое карма? Карма, это как поза 69, ты получаешь то, что даешь что не смешно? смешно, очень смешно. Я сказал, дедушка мы с Катей решили пожениться. Он? сказал рано. А ты? А я сказал не сейчас, в пятом классе. А он? Он согласен. Да не, как это хуйня! Так, хватит прикалываться, садись в машину! Это мой борщ! Он че, больной? Нет, он не больной, у него трек нового входит. Какой тебе ТикТок, бл**к! Хочу себе татуировку сделать вот здесь, звездочку. Такую большую. Ну, не знаю вообще, зачем тебе татуировки. На лице главное не делай. Заебись вы, друзья, подержали! Горей! Горей! Вставай! Карантин продвижен тридцать 31 мая. Разбуди меня чуть-чуть попозже. Во сколько? 31 мая. В смысле? вообще не сюда! Дай. Дай! Давай я домой! <с <с Мать я, мать я. ой, да не стоило а я думаю, нахуй этот веник ну что? будем знакомы а, да, да, очень буквально помахнулась конечно. ставим лайки подписываемся на канал лучше комментарии. Наташа, хватит жрать! Доброе утро! Прям сразу не забываем лайк. Обязательное, обязательное условие.